друзья всех приветствую сегодня я хотел бы затронуть тему кредита кредит это действительно бич нашего времени нашего общества у нас практически все население закредитовано в том или ином виде и банки и различные коллекторские службы которые выкупают долги ведут себя крайне недобросовестно И я вам расскажу сейчас историю как я своему доверителю списал кредит то есть он э, долг был порядка 170 тысяч рублей но на него подали в суд и насчитали процентов на 900 тысяч рублей ну там с небольшим то есть грубо говоря человек брал 170 а с него хотели получить 170 и 900 тысяч как это было обратился ко мне доверитель он получил судебную повестку получил исковое заявление и был очень удивлен что оказывается кредит про который он и думать забыл то есть он его брал там лет 5-10 назад, частично платил, частично не платил, потом этот банк закрылся, какой-то там небольшой долг оставался, и он в целом не знал, куда дальше платить, что делать, и как-то про него забыл. И его длительное время никто не трогал. Потом ему приходит повестка, на него подают суд. То есть как обстояла ситуация? Какой-то индивидуальный предприниматель, ну, профессионально занимающийся тем, что скупает долги. У банков, у закрытых банков, у действующих выкупил этот долг по, договор, <coughs> по договору цессии, соответственно, выкупил и подал в суд для того, чтобы отсудить и присудить проценты. То есть логика какая? Большинство людей, кто занимается взысканием задолженности, выкупают огромные пачки долгов и массово по всем подают в суд. Помимо того, что наши граждане все закредитованы, второй бич нашего населения, что практически никто не проверяет почту по адресу регистрации. Соответственно, люди подают в суд, отправляется повестка по адресу регистрации, человек ее не получает, почту не проверяет, суд отправляет один раз, второй раз, потом просто выносит решение в отсутствии должника. И присуждает все проценты, которые там насчитали. Потому что раз никто не возражает, раз никто не противопоставляет какие-то аргументы, контрдоводы, то значит истец прав. И о задолженности человек узнает, когда уже получен исполнительный лист, когда уже вовсю работают приставы и начинают арестовывать его карты и списывать денежные средства. Такое, к сожалению, бывает. И это, к сожалению... Но в нашем случае у человека был на госуслугах подключен электронный сервис, ему по, через госуслуги была, пришла повестка, он пошел, ознакомился, и был очень удивлен, что к нему заявляют настолько грабительские требования. Он обратился ко мне, изучив материалы документов, был составлен было составлено грамотное возражение в письменном виде, мы вышли в суд и по доверенности, заявили свои возражения, обосновали свою позицию, и суд полностью выски отказал. Отказал по какой причине? По причине пропуска срока исковой давности. То есть, покупая дешево пачкой вот эти долги, скажем так, коллекторы, особо не заморачиваются там, пропущен срок исковой давности, не пропущен. Но штука в том, что если в суде не заявить о том, что срок исковой давности пропущен, то он применен и не будет Судья автоматически по собственной воле не будет его применять. Соответственно, мы в суде участвовали, мы заявили, суд долг списал. Все счастливы, все рады, все довольны. Ну а те, кто профессионально занимается скупкой долгов, для них это тоже обычная практика. Какие-то долги проходят, какие-то не проходят, они все равно в плюсе, поверьте мне. Они не обеднеют. И они, как правило, в таких заседаниях даже не участвуют. То есть подают ходатайство о том, чтобы было рассмотрено в их отсутствие. Такие дела, друзья, поэтому не бойтесь защищать свои права, да, с банками можно судиться, с банками можно спорить, с коллекторами можно спорить. Если у вас есть вопросы по вашей кредитной задолженности и вам нужна помощь, обращайтесь, проконсультирую, контакты я оставлю в описании к ролику, пишите, буду рад всем помочь. До новых встреч!